нашей профсоюзной организации. И у нас достаточно большое количество различных выплат, в частности, отдельно выплаты получили и еще до конца года получат те, кто сделал большой вклад в публикационную активность университета, те, кто работали по воспитательной работе, те, кто поддерживали различные мероприятия в университете. У нас практически ежемесячно идут выплаты. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз. Thank